и вроде бы записываем но и посмотрим разрешаем есть телефон играю потому что вы сказали на будет круто разрешаем можно конечно включить но это вроде не рабочая функция но это же зубы понятно но у них напишите <coughs> как вам нравится мне некомфортно вот и все Такая себе музыка. Но комфортно, могу потом поменять. Я первый глаз. Так, ладно, ну не слышно. Так, начинаем. Теперь как мне комфортно. Чтобы играть было интереснее, видите, да, творчески. То есть я буду школьник играть, или будет подбирать по возрасту. Подождите, а может у меня лорд меньше, я аж там убрал тут вот, возраст. возраст -то. хорошо, давай. Вот, 2012 год это.. На канале больше там можно найти, 2016 год тоже прикольный. Ну, 2012. -й. Веселуха. Май и, и, и, и, июль. Июнь, июня А потом уже июль пошли. Так, первый раз буду играть. Не знаю, как будет слышно. Так, давай играть, играть. Русский язык, стоит. Язык чата. Вот, друзья, нужно было говорить такой язык чат Точно. Так, я английский не хочу. Так, английский. итальяну францию эм, Немский. Давай сначала русский. Если вообще хватит. Давай русский, давай. они а разочек. Так, да, я знаю, да, да, да, мы привычку только делали, чтобы все знают, что ты прочитал. Ну, я так знаю, да, <призрак>, призрак может выполнять класс тоже. Так, ну, это динами нужно. Так, это класс, так, убийцу. Так, я пишу, поддержите его, чтобы они там, ну, с микрофоном своими. Так, так а кто с телефона? Кто а знаете, играет? что это Оля будет в скатке? Следующем улице будет Оля в скатке. А кто с телефоном играет? Кто с телефоном играет? Пишите в комментариях. Я тоже с телефоном играю первый раз. Окей. Кто-то меня слышит? Вау, прикиньте, телефон играть вообще классно. Ну мне некомфортно. Вот, вот из-за этого. мы, конечно будут а, мой как мне не нравится в это играть с а, блин Я хочу быть убийцей хоть раз в жизни а? вот сразу играй и не убийца вот прикиньте так тут тяжело но рукой буду все это чинить чем больше выполнять тем враг проигрывать именно убийцам Поэтому в планете, квесты не бойтесь, что вас вырубят, потому что они... такое не часто бывает. Там столько квестов мне дали, кстати, потому что телефон играю, а с ПК играю, там мало квестов дают. Дают очень мало квестов. Так тихо-типо, лагают еще, ну понятно. У <coughs> телефон не мощняло, пока мощенько. Все, убийца проиграет за каждое выполненное задание. Я вообще профессионал свое дело по этому визию. Кстати, у меня тут света, конечно, нет. Так тихо, уй. А, Луи у меня убил, вот черт, а блин, а вы, кстати, нашли сразу его нашли? Так это Луи, да, прикиньте. Это Луи, прикиньте. Вы не хотите, вы это Джейд, подчёрт, потому что я видел, как Джейд ходил в сфере. Это Джейд. Это Луи. Я писать не могу. Луи, вот, блин, хитрый. Я тебя поймаю ещ. Или день. нет? Я не знаю, но я видел, как Джейд выходил. <сёк> Неправильно. <сёк> Все квесты я выполняю. Что по бойраму, а то вот так он автомат не сможет. Кстати, тут много заданий. Вроде бы. Это не точно. Чуваки, я знаю, кто. Это у нас.. А кто? А кто он такой? Подожди, я его нашел. Это Оли нет, вроде бы не ты. Кто он? Кто это убийца? Подождите, Мне некомфортно лагает. Блин. А, точно, это Луи убийца. Луи убийца, прием. Луи убийца. Это точно Луи. Прием, слышно? Луи убийца. А как это к вас выполнилось? Задание выполнено. эй эй Мила, это Луи убийца. Тихо-тихо, тих, Лой убийца, прием. Вон за тобой, куда идешь, блин? Вон он, он тебя убьет. Объев. А, Срочный звонок. Что? Да, это сила. Это сила. Это... Да. Кто убийца? О, это не это я. Я. А, скажи причину, скажи причину, скажи причину. Да. Ну, я думаю, ты. На скажи, как ты на всех так сильно да. нагоняешься. мой а -а -а, убийца. Ой, Мама, ну кто? Я сказал, что это Джейд. Знаете почему? Я ошибся, потому что я. Это, О, но если вы хотите, так, меня, но 9, вы катку. Э, 10, 10, я ухожу, заканчиваю ролик, здесь время, -то передач, да? Бат батарея, батарея, так, это одну катку, еще одну катку и все заканчиваем, что а мне так было много, не а, хотят роликов встретить, ну, блин, ну, Ну что вы делаете? Как там его зовут? Да это Луи, блин, надо закотить его повторять. Это Луи, блин, бегите от него. Беги, беги. Мило, беги. Беги, он тут рядом с тобой. Беги, беги, беги, беги, беги. Сейчас сквес упомню. Уже бомба расставил. Вот блин. Так, так, так, сейчас все будет. Как-то некомфортно телефон играть. Если хотите продолжение, пишите в комментариях. Тело найдено. Дело закрыто. Так, кто это был? А кто Я так и знал, бля, Вроде бы Луизову, да? Убийца выиграл. Подбуляемся в друзья. Батю, А, я только могу только вот так вот играть без пятого уровня. У меня вообще нет пятого уровня. ладно. Кстати, что будет, если я выберу другой язык? У меня будут э, английский, французский, испанский. Капец будет. Давайте и в следующей серии продолжим, потому что вот так телефон один раз можно. Но не все сразу, потому что там мало подписчиков, соответственно. Так нечестно. Ну что ж, нужно аккуратно. Выполнять больше квестов. Аккуратность. Друзья, вы с друзьями играете, потому что это мощно. Да комфортно до сих пор у ты хоть не убийца адюк а, адюк ты хоть не убийца ха дюка ну очень дюк мирный прием дюк мирным мне не убивал ну логично же а, блин, как некомфортно, ну ладно, чипи, чё, оли, блин. Тут, наверное, сложно для него, но я вроде выучу, поэтому легче. Вообще, изи. Мне это им вообще нравится, просто так изи. А тут, блин, а, блин, не туалет, понял. Так, кто кого убил, как думаете? Это явный дюк. а 100%. Теперь, да. Хочу убить, блин. Хочу за занять... ним. Ну, а Тюка убили, он был мирным. Правильно убить. Вау. Дело закрыто. Бяу. Гости выиграли. Так, а теперь мы должны сыграть за других. Так-то по-браму, по-браму вымогает. Уходим как-то. Уходим. Так, а теперь, друзья, мы играем с вами... А, продолжение следующей серии. Точно. Всем удачи. Пока я сейчас включаю серию